Детская книжка «Умные игры», издательство «Азбукварик», книжка из серии «Малышок». С говорящим планшетиком малыш будет с удовольствием играть и узнает много нового о животных, познакомиться с цифрами, формами, цветами, будет играя решать логические задачки, отгадывать загадки. Также в планшетике есть музыкальный плеер с шестью любимыми песенками. Всего в планшетике семь интерактивных страничек на разные темы. Супермаркет, лунопарк, в гостях, поварятам, на рыбалке, сафари, музыкальный плеер. Чтобы переключаться между страничками, нужно сначала нажать на звездочку. Включаем планшетик. Пока, малыш! Есть три игры. Нажимаем на звездочку. Добро пожаловать в веселый урон парк. Нажимай на картинки. Круглые часы. Овальное зеркало. Здесь также есть три игры. На каждой страничке можно выполнять задание. Здесь можно послушать песенки. Thank <laughs> you.